Привет! Отель Garden Seaview в пятерке самых частых просьб. Красавец Garden Cliff в Лонг-Бич. Все, зайдем, посмотрим, открыт ли он. В отеле нужно покупать вход на один день, и тогда можете пользоваться бассейном Pullman, который бывший Айселанд. Вот эта вот гламурная обстановка, чтобы все было красиво, как в журналах. Centara Grand Mirage. Примавила говорят тайцы. Улица для всех, кто в Центаре жил, останавливался. И что из этого здесь или Кстати, не знаю. Наверное, вот этот? Радиатор, какую-нибудь новую схему нормальную. А не то, что сейчас придумали, с двумя-тремя кругами ада. Вот все у меня бомбитничное. Ладно. стало с Таиландом без туризма. Речь, конечно же, идет про традиционно туристические места, районы и города Таиланда. Мы постараемся ответить на этот вопрос на примере ПАТАИ, показав различные районы города. Инстаграмишь? Традиционно. Бэм, инстаграм Татьяны Максимовой. Начинаем. Здравствуйте, дом у моря для В одном из предыдущих выпусков мы попросили вас написать в комментариях, какие отели города вы хотели бы увидеть сейчас, что с ними сейчас, в период э, локдауна общего. И... Мы собрали много комментариев, в ожидании их мы уже промежуточно успели вам снять и показать отдельно стоящий такой райончик Кози Бич. Ну и за это время, вот можно подвести сегодня итоги, набежало у нас 78 заявок, 78 отелей. И я уверен, что это ну далеко не все, просто не все отели казались. не варит. Поэтому мы начинаем системно показывать с севера Паттайи и те, которые вы просили, и, и возможно, попадут в кадр еще те, которые рядом находятся, так или иначе, начиная свою прогулку. Ну и, может быть, вы уже... Узнаете, где мы находимся. Это отель Garden CVU. Это храм истины. И мы начинаем. Отель Garden Seaview в пятерке самых частых отелей, которых у нас, которые нас просили показать, работает, открыт, территория приводится в порядок. Вот я не знаю, напишите, вот это вот тут было, вот это вот какая-то зона для отдыха, либо ее только сделали, давно мы здесь не были. В этом отеле, пожалуй, один из самых интересных пляжных видов в городе, с видом на знаменитый храм Century of True, о котором мы уже сняли видео, и оно будет... Чуть позже оно разобьет видео обзоры города, чтобы размежует, <свы> чтобы не только одни обзоры были на канале. Мы чуть позже смонтируем, обязательно выпустим. Подпишитесь на канал, смотрите, ждите. А мы пошли дальше, выйдем из этого отеля и посмотрим, что там снаружи. Ты на ресепшн спрашивал, все работает в отеле? Ну, сказали, все работает. Ну, в смысле, бассейн работает, завтрак есть, а что еще надо? Вот, Тренажерка, я мас... так мас... вижу, здесь просто в коридоре вон стоит. да там массажка закрыта, шоппинг закрыт, ну, как бы он ни для кого. Сейчас, хотя на парковке есть машины. Опустевшая ресепшн, хотя вот на ресепшене работает. Там барчик слышно работает, кофемашина. Раньше мы удивлялись, почему тук-туки ездят пустые, зачем они вообще ездят по городу, они возят воздух. Теперь вот так заходишь в отель и думаешь, зачем отель работает, там один воздух. Во втором корпусе тоже двери открыты, машины есть, но ну, машины на самом деле полно на парковке, то есть все-таки кто-то тут есть. Прилегающая к отелю территория. Way hotel, он закрыт. Закрыт. Закрыт, законсервирован. Внутри все завешено. Все кресла завешены материей, чтобы пыль не на них, видимо. Seven Level никуда не делся, хотя тут я не знаю. Кто, кто сюда ходит? Вот рядышком сразу отель Thral Design и видно в него заселяются много-много людей. Чем-то более привлекательные, да? Ну, Вообще, я места. заметила, что тайцы в пляжных отелях не живут, да? Они на пляж не ходят, поэтому для них, видимо, какие-то другие важны. Ну, Приклеи. или, может, больше популярные на их местных букингах, либо более раскрученные через местные тревел-сайты какие-то отели. Дорого-богато кафешка, не помню, как называется, но сто лет она здесь находится уже. бриллиантов. И фэмили закрылся. Но ну, и тут же рядом основной корпус просто гигантского отеля. Зайн. Там садовники на территории что-то суетятся потихоньку. И очевидно, что он вроде работает. работает, там, работает да? Да, там свет горит. Welcome to Zain Hotel. Welcome to Zain написано. Ага, открыт. ники добрые, не, это не останавливают, пропускают. Нет. Хотелось бы отдельно отметить, ну понятно, что обзор отелей отелей, но давайте завернем сюда вот маленькую сучку и посмотрим, работает, не работает. Наш любимый а -а -а. винный погребок. Погребок, да. К сожалению, закрылся. Если пройти туда дальше, то увидите на выйдете на старый рыбацкий, рыбацкий пирс, но мы туда не поедем Сейчас в этот раз. ничего даже ну вот массаж. массаж непонятно полуприкрытый то ли полуоткрытый Ну эта улица сильно на туристов была ориентирована она на иностранных поэтому само собой некому даже же или марк закрылся рядом а 7 через 20 метров открыт я смотрю 7-11 более живучие какие-то да да тоже они же рассчитывают наверное в каком районе видимо кому выгоднее остаться так отель t65 Никого нет, но ну, охранник сидит, но ну, его не просили, в него не поедем, такое ощущение, что он вообще закрыт. Справа от нас дорога уходит к Храму Истины. Мы ну, поедем дальше немножко. Да, этот Севан не выжил, закрылся, как и большинство кафешек. Да, закрыт ТСХ, вот, смотри, все завешано тоже тряпчиками. Напротив, рядом друг с другом стоят две массажки и экскурсионные агентства, и все открыто. Ну и все, здесь кончились такие основные массовые отели, популярные среди русских туристов. Вроде, да? Едально на углу, столики на столе. Столики на столе? Ну? Что такое столики на столе? Столики на столе, это значит закрыто. А? Когда столики на столе, значит не работает. Так, мы чуть-чуть вернулись назад, едем в сторону Храма Истины. Где-то здесь есть проход, через который люди сюда, к храму, ходят э, с Вангамата. Честно скажу, я не знаю, мы не знаем, потому что нам всегда проще было объехать сюда на байке, чем идти где-то через джунгли вот, или пустыри. Не, ну пешком-то мы и так никогда не ходили, поэтому мы и не знаем. Так, это вход в Храм Истины, проезжаем. Мы доехали до как Клабройл, и здесь, на самом деле, вот рукой подать же до Мангамата. Вон он там. Клабройл точно есть лазейка. Где-то есть, да, щель в заборе. Ну, давайте, раз уж здесь. Клабройл по левую сторону. А перед нами Модус. Бичфронт Патая, Рядом еще комплекс Сенчери. Модус работает. Он работает как отель, в том числе. Он вообще, с самого начала строился как комдо отель Я был на на его открытии строительства проекта, как то давно, и он изначально так и планировался, что там будут сервис-апартаменты и э, отель, и те, кто купит себе там квартиры, могут оставлять в управлении отелю, чтобы они ваше отсутствие сдавались как отель, то есть вы приносили небольшой доход. Вот, на это они и вышли, плюс-минус, у них там два корпуса, по сути, кондика, и ниже них э, корпус отеля. И я знаю, что наши соотечественники тоже там периодически останавливаются. Так, Club Royal. попробуем, вот в эту щель проехать. Держи. Мне тут две руки надо. Дорожка такая, не очень. Готова? Да. Поехали. Наш вездеход. Главное, чтобы не змей, ни варанов. А ты кого больше не хочешь видеть? Никого не хочу. Ой, как интересно, а -а -а, мы выехали, Новый Мираж, ну что-то мне подсказывает, что это немножко не, та, не тот лаз, через который люди ходят, потому что ходят они как-то все-таки от Лонгбича и оттуда. А ну, значит, ну, ты нашел куда? еще один. А вот да, если знали другой, то вот вам еще один тогда. Люблю я заехать, да, куда-нибудь на байке? Да уж. Это точно, этого не отнять у Лёши. Ты помнишь, как мы? Не надо, я помню. По Самуи по горам ездили. Наверное, поэтому я больше на Самуи не хочу. Мне хватило. Ура, выехали. Следующий отель по заявкам там. Гарден Клифф Резорт и Спа. тоже тихо красавец гарден клифоты спа открыт но как-то тут пусто очень тихо очень тихо и машин нет на парковке да нет того ажиотажа как вот у одного из предыдущих отелей где там куча тайцев у машин угу. на ресепшене есть люди Теперь можно понять со входа, работает или нет. Если есть разметка, стоит стрелочка, кто идет внутрь, кто из отеля, QR-код на входе стоит, то значит все, отель точно работает. Ну да, он проходил сертификацию и наносил все эти разметки под открытие. Даже если он совсем пустой и нет машин, то все равно. Продолжаем нашу поездку. С правой стороны у нас Лагуна Хайтс. Ну, там тоже часто наши останавливаются. И напротив него Эркон Вангамат. И вот его как раз отдельно просили показать. Это тоже кондик, но в нем есть отель. Логично, что кондик, конечно же, не закрыт. Вот. А как там отель внутри, ну честно я скажу, не знаем. Ну, чтобы ничего нет, только вот бассейн сбоку и все. Люди купаются. Ну, в общем, вы все видели. А, повторюсь, кондики в любом случае открыты. Есть там отель, нет там отеля. Здесь райончик поживее. Все фэмили, марты и кафешки, все открыто. Но это, в первую очередь, благодаря, конечно же, большому количеству кондо здесь находящихся. Тут вот, даже такси на каждом могут стоит. И даже некоторые кондо собираются строить. Аром Бангамат будет проект. Ну, а мы не спеша доехали до Лонгвича. Фрукты продолжают продавать, да? Фрукты, да. да, все на месте. Сеть знаменитых массажек Саванна здесь открыта. Вот что закрыто. Экскурсионка, которая никому не нужна осталась. Сначала остановимся у дальнего корпуса. Вилья. Меня спросили показать лонгбич виллы. Я не понял, где. Лонгбища виллы. Погуглил Лангбич Вилла и тоже не нашел, потом оказалось, что да, точно, это Лангбич Павильон. и да, действительно, это виллы. На сайте вообще я смотрела, что у них доступно к бронированию, на всех сайтах по букингу. Ну и машина на парковке есть, потому что парковка персональная от Павильяна. Павильона. От павильона. Люди там есть, бронированию доступно, но... А, ну вон скрин, да, на входе есть проверка температуры и обеззараживатели, и народ внутри есть на ресепшн. Все работает. Лучше на территорию вилл мы не пойдем, извиняйте. Это достаточно такая приватная территория все-таки. Можно, конечно, пройти. Как говорится, пролезть можно везде, но мы не пойдем. Лучше заедем в Лонг-Бич. все зайдем посмотрим открыт ли он или может готовиться к открытию тишина такая непривычная в общем они уже открылись и единственное что они открыты по и воскресеньям да по выходным это этот корпус а корпус павильон открыт все и Були, були, були, були, були. Смотри, они голодные, сейчас будут выпрыгивать пальца на тебя. <свят> Пальц за пальцем пойдет. Посмотри, вон рабочие, что делают. Это территория Surf and Turf. Они уже не знают, где себя оттяпать еще пару сантиметров. <свят> Расширяются все. Они уже тут все забетонировали. Но у них дела прут, надо сказать. У них Просто. дела реально пруд. Я думаю, скоро пол Лонгбича себе заберут. Нет никого? Ну да, потому что ни суббота, ни воскресенье. Как Помнишь, это как в передаче «Шнур вокруг света»? Старая передача была, Шнур пытался делать тревел-программу. Как он проверял, если русские? Так я отойду. Неплохая территория Лонгбича. Татьяна, купались ли вы здесь в бассейне Лунбича? Да очень много раз. Мы что-то рядом жили. Лучше спросить, в каких бассейнах Паттайи мы не купались. На самом деле, когда мы рядом тут жили, в Новомираже, все отели были для нас открыты. Мы везде купались, отдыхали, и дети ходили в детские комнаты. И персонал нас знал, что мы местные. Никто не спрашивал, куда мы премся. Все нам разрешали. Ну, да. ну и до детей тоже часто ходили в бассейны отелей. Просто как-то раньше это было проще, меньше контроля. Ну и в любом случае, то есть приходишь в бассейн, там полчасика скупнулся все равно что-то заказал, выпил, съел. то есть А теперь это называется Day Pass. То есть да. теперь у отеля нужно покупать вход на один день, и тогда можете пользоваться бассейном, тренажеркой, шезлонгом Ну как бы зачем, когда во всех конниках есть бассейн? Чисто так для разнообразия. Пойдем дальше. Территория рядом с отелем Long Beach ну, представляет из себя, конечно же, как и все остальное, достаточно грустное зрелище. Вот, допустим, ресторан Евразия закрыт. В прошлом это ресторан дядя Вова, я помню, был здесь, который переехал, потом дальше туда. Или, может, имя кто-то другой такое же использует, там, не знаю. Здесь, напротив, политическое агентство. Вывеска вверху осталась. Агентства нет. Мальчика и правда звали Андрей, что ли? Почему? Ну, просто здесь всегда сидел то ли мальчик, то ли дяденька. И я его про себя называл Андрей Губин. Потому что он был вечно молодой, вечно на одном и том же месте. А наверху написано, правда, Андрей. А, да? Да. Ну и самая главная потеря этого района напротив бейкари Ice где продавали очень вкусные булочки. Как мы любим булочки, вы можете судить, глядя на меня. Взгрув на меня. Само собой, обменники закрыты, менять тут некому. Это вообще недоразумение здесь я пословился, я считаю. Не очень удачное место для буса. В остальном все здесь на месте. Пульман, который бывший Айсаван, а который еще до этого бывший Бич Гарден, кажется. Народу много, машин много. Народа, видишь, сколько, да? Да, людей много. Отель работает в полную силу. Отличная красота. Людей немного, но это в большей степени, потому что сегодня будний день. На выходных здесь прям полный бассейн. Еще один вариант, как оставаться на плаву. Это знаменитые бич-клубы, бич-бары. То есть, когда у тебя есть выход к пляжу, неважно отель, ты просто бассейн. То это очень-очень популярно, выгодно. И мы знаем, что тайцы купаться не любят, но все равно, если это бич-клуб, вот такой красивый, гламурный, стильный, они обязательно будут сюда приходить за фотографиями, за красивыми коктейлями, чтобы все было как в журналах. В общем, что нужно сделать, чтобы полежать на этой белой кровати? Нужно заказать себе в еды и напитков в баре на тысячу батов. Неважно, какое количество человек, нам дадут целый вот этот вот большой мягкий шезлонг. Можно купаться в бассейне, дадут полотенца и хоть на весь день. Тысяча бат. Тысяча бат. На пятерых так это вообще ну, ни о чем. Мы, да, мы покушать с пятером ходим на тысячу бат. Просто. Да. Но цены, конечно, здесь такие. Но за чистое море, мне кажется, можно. Слушай, за ну этот можно гламурный отдых. можно резюмировать, что по сути шезлонг в бассейне бесплатно. То есть на тысячу бат покушай Да. И... да. А если Чанг по 90? 99, так тут можно просто вообще уплыть на 1000 бат. А, да. 99 бат. Мы чак не пьем. Очень чистое море. Смотри, какое. Даже отсюда видно, что это голубое. Он даже пахнет по-другому. оно пахнет курортом. В этом пляжном районе у нас остался еще один отель, знаменитый отель Центаро, он там, и давайте мы переместимся туда. Центаро Гранд Мираж, и посмотрим, что там у нее. Отель не то, что открыт, отель не то, что заполнен. Мне кажется, что он даже немножко переполнен. Если учесть, что сегодня не суббота и не воскресенье, да? Аквапарк работает, дети визжат. Песочек, бассейны, по-моему, все классно, по-моему, все классно, угу. я даже так думаю, смотри, как много людей в основном в бассейне. У меня есть предположение, почему Сантара не потеряла вообще абсолютно в клиентах. Надо понимать, что тайцы сейчас тоже не могут выехать из Таиланда. И те тайцы, кто привык дорого, хорошо где-то отдыхать за границей, те путешествуют по стране, традиционно выбирая привычные для себя какие-то дорогие места, как, например, Центара. Дорогие, хорошие, качественные. Да. Именно поэтому такие отели остаются популярными, популярными да. Да. и востребованными. Lost World Adventure Land. Это детская комната? Это даже, наверное, не целая не детская комната, а целый детский город, потому что там есть внутри комнаты, лазилки на улице, здесь мастер-классы для детей, различные обучалки проводятся, рисовалки. Очень классные. Я давно ждала, когда она построится, чтобы сходить сюда, ну, детей сводить. Вот и расписание на каждый день недели. Различные активити для детей. Можно капкейки делать или пиццу, uh -huh. вот, или печень... печеньки в виде Hello Kitty. Uh -huh. <laughs> На территории этого отеля не чувствуется, что есть какие-то карантинные меры. Ну, он там вот рес... персонал ресторана в масках, разве что ходит, а в остальном такой же ажиотаж, как и прежде. Так же красиво живописно все тихо птички поют но ну, работает все в принципе что работает весь отель работает полностью рестораны какие-то рестораны открыты только в субботу воскресенье но основной ресторан естественно для гостей все время работает детская вот комната мы посмотрели целая игровая зона что еще здесь ну массажка спа смотри рядом построился отель Кози это их же отель, прям поднимаешься <связать> и видишь это, да. <связать> и видишь название отеля нового да. немножко задержались, общались с офисом на предмет снять полноценный все-таки обзор этого отеля и ну, в общем, посмотрим, если получится, а наверняка получится, у нас все всегда получается, да. вот. то позже, там, может через месяцок сделаем <связать> нормально так пойдем дальше, нам еще байк забирать из этого, из пульмана <связать> смеркается и достаточно много времени потеряли о зайр проехали а -а -а -а. здесь у нас что скайбич скайбич точно скайбич массажка напротив Скайбич работает плюмерие где плюмерия а, -а, а вот плюмерия в плюмерии точно я всегда заезжаю так развернемся нет давай по-правильному я всегда я не знаю почему, я сколько раз сюда заезжаю, всегда заезжаю через аутик. По движению потом. Ну, да, потому что по ходу он первый. Вот, Inn, Plymeria, Resort, Vangomar Beach, и ой. Plymeria а это тоже сервисные апартаменты, поэтому они, конечно, не могут закрыться. У людей здесь квартиры в длительном пользовании. Но на Волкино оно закрыто, Умеешь надпись «Clost». А, видимо, так. No work, нет? No? чем я считаю с вылез из-за ресепшена с там, <смех>, такой а, ху, не, не никто не работает вот и выезжаем тоже через им да <смех> отлично молодцы как всегда <смех> и прям сразу по соседству примовилла о ресторанчик светится пьем пьем говорят тайцы <смех> да и очевидно что они здесь живут примовилла работает горит, ресепшн светится, машины на парковке стоят. Простите, пожалуйста, но не пойдем, не пойдем. Времени мало. Давайте. Все, видно, что работает. Все хорошо. Вот территорию вам показали. Там бассейн у них. У них. А, там бассейн. На бассейне никого. Потому а, ну что ужин. уже ужин. А, да, все, все на ужин. Все уже пошли ужинать. Ресторан. Видишь, какой красивый. Это тоже от Примавиллы бассейн? Да, да. А, хорошо. Да, ну понятно, да, что вот здесь, вот здесь, кстати, было когда-то серебро. Куда же делось серебро? А ну в этом, в торговых центрах остались ларьки. То есть они просто на уровень выше стали, они теперь... Нет, они вудках? раньше были везде, Нет. прям сразу под носом у туристов, а теперь только в торговых центрах. Окей. Okay. Центара, привет опять. Давайте вот повернем налево. Это такая излюбленная улица для всех, кто в Центаре жил, останавливался. Смотрим, что здесь. Пустые юниты. Новая кафе. Красивая субмарин. Написано у нее. Кофейня закрыта. Ну а с другой стороны, вот открылся Кози. Татая Вангамат бич. Это новый отель от Центары, да? Да, это их версия эконом-варианта. Эконом вариант Центары? Да. Ну он работает. Нам сказали уже в Центаре там офисы. Здесь наоборот все закрыто. А здесь же был Дядя Вова, да? Да, здесь было А когда-то до Дяди Вова тут было кафе Кувшин. Да-да-да, <свят> было дело. Средом рядом массажка, еще одна Она, Как всегда работают все массажки. Вообще все массажки работают, посмотри. Аптеки закрыты туристические. Экскурсии, да, логично все. Это что? Кондо сервис апартмент. Нам тонавилла. Нам тонавил. А -то останавливается. Ну и само собой логично, что нет никаких тут теперь уже мини-рынков стихийных. Да, и здесь раньше было много. Даже мы сюда, помнишь, приезжали иногда? Да, иногда для разнообразия, когда надоедалось все остальное, ну вот сюда приезжали еще. Юниты пустые. О, тату мода, а я не знал, что они здесь. Из известного здесь Рони с ресторан, очень, говорят, вкусно, но мы туда ни разу не дошли, потому что ценник там хороший. И, в общем, это такой, должен быть отдельный поход. И там еще впереди очень популярное, известное место, это пельмени-клаб, который, конечно же, открыт. Русская, европейская. Здесь все очень много и все очень вкусно. И прям вообще must have. Но порой нужно долго ждать своего заказа. Это такое бывает. Да, в у нас, популярных местах. У нас не, не лучше было здесь. Ну, было все опыт. вкусно? Было вкусно, да. Ну, да? долго. Но там полный ресторан был. Так. Давай сюда еще заедем. Во. Вангамат Privacy Residence. Это кондик. У нас здесь много друзей, знакомых живет в разных корпусах. Но вот здесь еще есть и отель. Поэтому почему бы не подъехать к нему? Ну, Давай, бассейн подъедем. Уже здесь неплохо, тихо, спокойно. Кафе закрыто, бассейн работает, кафе закрыто, Леточка перевязана. Там знакомые живут, там знакомые живут и еще вот двое вот здесь. Короче, вообще кондик это. меня тоже знакомые, если приезжают, все вот в этом здании живут. Не, а я протектор постоянности и сейчас здесь. А где отель? Что из этого здесь отеля? Кстати, не знаю. Наверное, вот этот? И какие-то комнаты сдаются да, под отель? Ну, комнаты точно сдаются, конечно. Это же... Просто никогда не интересовался, что из этого отеля. Вот там ресепшн в основном корпусе. Темнеет, поэтому мы решили свернуть эту программу остановились около сефуд ресторана рим-талей Понастроили здесь это фотозон но вот это сейчас очень популярная тема лестница в небо мы вышли в самом начале пляжа вангамат на скалы. Смотрю, тут рыбаки рыбачат. Вообще, это мини-пляж в большей степени относится к проекту Деков, один из самых дорогих кондиков в этом районе. На этом пока что стоп снято. Мы не все успели отели снять сегодня на севере Паттайи, ну и ладно, будет Есть повод, повод вернуться, еще да. вернуться сюда. Там еще ближе к э, Дельфинам еще остались отельчики на, в следующую программу. Давайте теперь к выводу по заявленной теме программы. Что стало с Таиландом без туристов? Как вы видите, лучше всех себя чувствуют отели, которые дорогие. Кто хотел работать, тот открылся, устроил хорошие промоушены на местный внутренний рынок и фактически имеет заполнение. Причем большой упор идет на туристов дорогих, состоятельных. К большому сожалению, те отели, которые были традиционно сильно ориентированы на иностранных туристов и особенно на русский пакетный туризм, те совсем грустные, поскольку и о них мало знают тайцы, они никогда особо на тайский рынок не рекламировались, отхватывая внушительную часть э, русского рынка туристов да то есть как это и было всегда все кто завязан был только на каком-то на одном рынке неважно русский рынок китайский рынок вот тот пострадал очень сильно кто не смог э... что сделать flexible договори да, по-английски если идет по-английски говори по-английски то есть, если бизнес не гибкий и не смог перестроиться под то, что необходимо прямо сейчас и сегодня, то, увы, сидит. Ну и мы не зря выбрали записаться на фоне отеля Центара Гранд Мираж, поскольку это вот яркий пример того, как... Надо было все время вести бизнес отельный. И вот они, собственно, сейчас и выиграли. Да, ведь там много было и российских туристов, и китайских туристов было много, но тем но не, не менее. Они замыкались на Да, контент. когда эти рынки сейчас закрыты, все равно есть те, кто приезжает. Ну что ж все, до следующего выпуска. Ждите открытия Таиланда, хотел сказать. Как с моря погоды, с этим. Новых Берем уже уже уже вообще даже не интересно об этом говорить ждите открытия таиланда они когда эти там ждите в, в бангкоке родят какую-нибудь новую схему нормальную а не то что сейчас придумали с, двумя, с тремя кругами ада вот и приедете там на месяц в таиланд здесь два две недели в королева все меня бомбить начинает ладно короче ждите следующий выпуск пока